У них там шарик, смотри. Мячик. Мячик, да. Поцелуй его. Он вышел один какой-то. У них какой лобешник. Ой, это вообще лоб такой прям прошибной. Блин, как им тесно тут, смотри, как прям глаза разбегаются. А вот еще маленький, маленький прям. О, смотри, какая рыба, то плавает там, черная. там чёрная. А, ну, а, да, смотри, она их щекольная. Да, она просто а так. А это сом, что ли, такой? Нет, не, я не знаю. Ой, да, просто. Мне этот нравится больше, сырикай, тигровая прям как будто. Вот этот вообще прикольный. Такой, а, у них сквозной, что ли? Смотри, вот черненькая, тоже прикольная. Классная. вообще. Вот, вот. Вон еще дальше, смотри, какая. Пока большая тоже. Вон сзади, зад, видишь, какая еще? Ну да, он второй тоже. Похоже, так да, на, на перья? Нет. Вот это вот, расположение вот этого именно мне нравится. Вот такое. Природа придумала. А, ну, смотри, там такая устрая, Маленькая. Роносая. Устроносая? Да, вот там жесткая, за ней Она... Но он прячется, не вижу. Это, это наша черепаха, красноухая. Лучше бы реально черепах сделали, а не рыб. Подсветка такая прикольная, блин. Вам тоже такой надо. Нет, мне вот это больше нравится. Ну, тоже прикольная маленькая. Не, ну вот это вообще прикольно. Смотри, какая расцветка у нее прям. О, да, у нее прям как будто она подсвечивается сама по себе. Why? Вот это вообще прикольно, мне нравится. Подсвечивается так она. Офигеть. А вот это, О, это а просто... смотри. Не, вот это мне больше нравится. Смотри, это то прям пятно какое-то. Она размером, как три моей руки, наверное. Офигеть. И вон. Нифига себе. Не, вот это вообще страшная рыба какая-то. Посмотри, Ой, кусок смотри. картошки какой-то. Белые зубы такие. Он такая улыбается. Да-да-да, он улыбается все время. Не, вот это... Фигеть, морские же. Вообще никогда не видела, честно. Ой, Николай, ну так били. Настя, блин, как ребенок прям. Вот, она, вот, она, вот она, Вообще, она как улитка какая-то, знаешь, переросла. Ага, И вот это вот тоже вот прикольно. Девушки, да. Такие это глаза у нее. Копия, она, помнишь, вот эта, по а, да, точно. Прикольно. Глаз такой странный. Да, вылезет. Вот он плывет, Настя, большой. О, нифига себе. Так лежит вообще незаметно, но на него наступить можно, если в море. Он такой смешной смотри а. какой он голосатый как мышка это большая и бубашка это может дать ещ ⁇ такой нос у него ты его не снимаешь ладно ничего страшного я знаю но это какой-то червячок. а этот А! О, блин, смотри, какие у него эти что-то. Дырочки какие-то. У меня такая жопа волосатая. <смех> вставай, вставай ногай. Вот, Ой. Я вот знаю, знаю, смотри. Он, смотри, у него усики какие, как у тебя. Он чешется, он чешется. Нет, надо же, да, вот так под водой засушат почесаться. И видишь, он чешет именно левым, не правым. Значит, он может как люди, короче, делать. Смотри, высатый. О, какой глаз, посмотри, у него большой. Нос. Нос. Сейчас. Но ну, это вообще жесть, я не знаю. Это, как это вообще возможно? Посмотри вот на вот эту. Это.. Вот если ты такую увидишь под водой, когда ты ныряешь где-нибудь в Турцию, ты же. Подумаешь, что, блин, я не знаю, динозавры вернулись. Блин, какая она гигантская. Вот в камере так не видно, наверное. Нет, в камере она не такая гигантская. Просто встань на фоне, вот. Я тебя сейчас сниму. И какая рыба. Вот, знаешь, она, мне кажется, длиннее тебя даже. Смотри, какие у него зубы сломанные. Он тебя откусит. Он длинный, ему, наверное, лет 10 уже. Он там еще один лежит. Смотри, как он завис. Типа такой шел-шел и остановился. Чего его держит? Он на хвосте держится сейчас. Проверить бы, смотрит он за моим. Нет, не смотрит. Да-да-да. Блин, с реквине глубоко. Ну, в смысле, там далеко так. Они все как камни взят. Да. Такого. Ниже. прям тут Какая-то это такая мраморная, да? Да! Блин, я хочу черепах, чтобы подплыла. Люблю черепах. Блин, сколько тут литров, а? Тысяча пять, наверное. Блин, ну вообще классно, конечно. Я не пожалел денег. Вначале он сказал это и... Смотрите размер аквариума и меня. Вот мы, мы, наверное, как... Если мы вот так будем вставать, то это раз 10, наверное, получится. Вот. Блин, вообще она классная, большая. Там еще есть? Ого. А черепаха идет? Не знаю. Я потерял. Блин, ну тут вообще гигантская акула. О, это походу прям ее домик. Блин, ну она вообще офигенная. Ну прикинь, как она большая. Мне кажется, ее прям не поднять. Вот у нас тоже такая вырастет. Смотрите, глаза у нее какие-то фиолетовые, у черепахи. Как вы поняли, мы находимся в океанариуме. Нам здесь очень нравится. Настя ведет себя вообще как ребенок. Да, Настя? О, смотри, смотри. Пошли. Большая. С длинный. Смотри, он улыбается, он улыбается. У них хвост, смотри, какой длинный, вот он плывет. О, тут вообще классно. Сейчас иду. Блин, тут вообще классно, тут прям садись и рассматривай. Ваши комментарии, Анастасия. Смотри, Смотри там гробница чья-то. Это, это Атлантида, Атлантида. Типа, затонувший остров. Лови ее губами. Надо бы поцеловать ее как будто. Она не хочет. 15. Какая? 15. Пятнистая? Пятнастая Я хочу вот такую черепашку купить. Смотрите, какая она милая. Она бродит просторы океана. Такие у него прям. А, <смех> а вот Нет, вот это тоже прикольный. Это креветка. <смех> не, мне они не нравятся. Мне вот эти нравятся, моржики. Это морские ну да, в общем. <смех> Похоже же, да? <смех>